Как быстро продать предметы из Steam пачкой? Еще заходите в свой Steam в браузере, это важно. И вам нужно будет расширение для Chrome, называется Steam Inventory Helper. Ссылка на плагин для Chrome и на мобильное приложение Steam будет в описании. Устанавливаете его, заходите в свой инвентарь Steam. Вот у меня куча красок с Kurtzpel, например. Нажимаете «Выбрать все». Здесь выбрать все, здесь выбрать все. Вас интересует вот эта кнопка. Нажимаете сюда, автопродажа, здесь выставляете значение, Например, я поставлю на одну копейку меньше, чем цены маркета. И жмете вот сюда, окей, все, процесс пошел. Краски будут выставляться одна за одной. На одну копейку меньше рыночных цен. Вообще не надо париться. Все, что нас интересует, это зайти с телефона, подтвердить с мобильного приложения. Это тоже можно все сделать пачкой. Вам потребуется зайти в приложение Steam на телефоне, зайти в вкладку подтверждения и справа отметить чекбоксы. На всех товарах, а потом справа внизу нажать на кнопку подтвердить. Это все. Если по какой-то причине видео тебе понравилось, то поставь лайк, и я буду понимать, что я не зря старался. Ну а если уж прям очень интересно, то можно даже подписаться на канал, здесь у меня будут выходить какие-то подобные видео, как это, какие-то фишки про Windows, про Steam. И я в последнее время довольно часто делаю игровые стримы, так что спасибо за просмотр и удачи.